Блин, а трусы я так и не нашла. Печально. Похоже, всем людям, кроме нас, изменили память. Всем? Ой, кушать охота полетела я. Может сказать ей. А зачем? Всем привет, друзья! Хочу порекомендовать вам лучшую игру по всем известному аниме Наруто. Наруто: Наследники Силы. Вас ждут зрелищные бои и сражения, любимые персонажи из аниме и увлекательный геймплей. Игра не требует приложения и установки. Заходи и играй. Ссылка на игру в описании. Обязательно поиграйте, вам точно понравится. Кобане, что случилось? Ничего. Ей в глаз попала пылинка. Представляешь, ее прелестный глаз. Пылинка попала в глаз. Да я сейчас убью ее. Ты принимаешь это слишком близко. Это значит, что в школе недостаточно чисто. Вот что нужно делать уборку каждый час. Решено. На следующем заседании обязательно подниму этот вопрос. Не злоупотребляй своей властью. Кто же мог это сделать? Да и зачем? Готова поспорить с целью Беларата. Да, вероятно так. Они хотят узнать, на что я способен. Или что-то типа того. Вот только проблема в том, что я ни на что не способен. А вот это уже не круто. Если Ария сейчас увидит, что я вернулся, то обязательно нападет. Надо успеть спрятать пистолеты и катаны. Если бы мне удалось совладать с этими ребятами, то вся оппозиция была бы потихоньку раздавлена. Что-то не так? Не, не может быть. Стеф, ты что, на самом деле не дура, да? Что ж вы раньше обо мне думали? Стеф, ты ведь наша Стеф, да? Мне ведь показалось, что вы меня чуть ниже плинтуса опускаете, правда? Молчи, ты же просто Стеф. Что за дела? Это самое страшное затыкание в истории. Emphasize? Слышала, у них есть эксперт по ужасам. И все в рамках правил. Но это же все по-настоящему, если испугался, мы с Мизуки пойдем вместе. Кто это тут испугался? Пойдем. Сейчас же. Рэй! Но это как-то слишком строго, не находишь? И правда? Протеиновый коктейль. А, точно! После коктейля можем еще протеином закинуться. Э? Стейк. Да! Еще немного протеина! И это называется немного? Их ванна это творение сатаны. Окно тут выходит на запад, и жарища просто невыносимая. Немного засидишься, и ты труп. Главное все делать очень-очень быстро. Сначала я. Ты чё тут делаешь? Сюрприз, блин. Эй, народ, Засанить там летающая тарелка. Что? Что? Где, где? Такова истинная цель. мармелада дерзай! Видел кокос? Клёво, да? Ничего я не видел. Ой, брось! Далеке, слева, Что-то мерцает! А, Что-то приближается! Г глаза! Нет! Дема! Вы кого одноглазый гориллы назвали? Я такого не говорила! Привет, Джора! Доброе утро, Санчан! Ты сегодня без химоварь пришел, но? Но ну, мы ведь не мы постоянно еще, вместе да? ходим Мы ну, просто ну, друзья ну, детства Понятно <свеч> <свеч> Я совершенно естественно присоединяюсь к разговору Совершенно неестественно Вот оно что Ясно Ей доставили костюм Урки Но тогда где костюм, который предназначался Кирису? Нет, сейчас не до этого Кирису Снимайте одежду Сейчас же. Прошу прощения, я неправильно выразился. В нашем первом матче победила команда героя. Отличный был бой! Глазадая принцесса, ты молодец! Все они так же приятно! Что со мной? Я приняла даже это удивительное прозвище! не его с Девочка, да у тебя, похоже, фетиш. Вроде между нами с Хакуэ ничего такого не было. Да хватит уже переживать из-за Беню. Я только сказала, что не против, чтобы он был моим женихом. Ну-ка, давайте возьмитесь за руки. Вот так. Это же похоже на... Фотография Века. Мы его наконец-то поймали. Да, Лили и Мира выглядели очень серьезно, когда заговорили о ней. Библиотека, да? Ничего не понимаю. Ты спала, так что неудивительно, что ты не знаешь. И точно! Здесь был призрак. Как хорошо-то стало. Хотя, давай контрольно подготовимся. Да, давай. Да ладно вам! Я же никогда не учится! За кого ты нас держишь? Мы с вами подходим друг к другу? Да не черта! У тебя же всегда ноль баллов, да? С чего бы? Десять спокойно набираю! А? Дура же! Просто лень всю зубрить! Так, все таки <связано> было! Ш Широюки, успокойся! Просто мы... Мы и продужим, но... Не беспокойся, я не беременна. Слушай, Масяня, твоя мамочка все решила. Хорошо, возражений не имею. Тогда? Партия, пожалуйста, выходите за моего сына. Ладно, я выйду за вашего сына. Ура! Стоп, она просто член группы. Партия член нашей группы можно сейчас думать о каком-то казино. У тебя что, гриб вместо мозгов? По правде говоря, я едва выжил в битве с воителем. Мне нужно тренироваться еще больше перед встречей с владыкой демонов. Конечно, как скажешь. Тебе нет. Однако перед тем, как начать, нужно отдохнуть и восстановить силы. Что? что? Я сказал, что нужно отдохнуть. Насколько ты накачана, ты лишь женщина. Мне не больно. Ты... Ты кого одноглазой на гориллой назвал? Еще раз спасибо за все, Я вам жизнь не обязана. Удачного пути. Ой, кстати, а как вас зовут? Ну, я Такинака Ханбе. Ой, какое красивое имя. До свидания, дядя Такинака! Как только убьют Токенако Ханбе, куплю ему что-нибудь в подарок. Ой, как тупанула я! Не знаю, в чем дело, но я чуть не обделался. Могу прямо сейчас показать два безупречно действенных метода по заработку денег. Что скажете? Показывай скорей, скорей! То, да, да. чувак, а ты никакого подвоха не видишь? Не переживайте. Никакого обмана. Разве я похожа на аферистку? Знаешь, ты с самого начала походила на аферистку. Сестра? Сестра? Да сколько у oh тебя родственников? Сколько раз я тебе говорила? Ужин на тебе. Хочу тофу со стейком. Вообще-то сего? А? Что-то не так? Там ничего. Майл, ты построила ванну с очень причудливым дизайном. Здорово. И я никогда не видела гору этой картины. Как она называется? А это надпись на тазике. На каком языке? <сос> а, ну это как бы... Секретная, Секретная семейная Да, да, да, да, да. Ты в ванной за мной следишь? Почему мужчин беспокоит размер их письки? Ну, по идее, чем длиннее, тем самым привлекать легче и сексом трахаться. Ясненько. Покажите-ка тогда свой. Я сравню с другими и сделаю выводы. Не стоит. Я сненька. Ты издеваешься? Немного. В первую очередь для реализации нашего научного проекта мне понадобится сладкая вата. Сладкая. Да. Уровень интеллектуальности только что упал до нуля процентов. С ним все в порядке. Зная они свое место, не стать антилетную защиту вокруг городов, я бы их даже не заметила. Получили, что заслужили. Ведь упав я себе шишку на голове набила. Не вижу причины винить меня в том, что они все внезапно умерли. Вердикт. Обвиняемый Джебрил виновна. Почему? Я надежда команды по легкой атлетике. Могу и лучше. Ух ты, 10,2. Это здорово! Да, 10,3. Круто, да у тебя больше мастерства, чем у Хикари. Приземляешься без предупреждения и да еще на беззащитную девушку. Более того, взял ее за грудь. Надеюсь, ты умрешь. О, вот они где. Эй, почему он бледный? Не знаю. Молочина! Бам, бам, звук, звук, грок, грок, классно было! Отличная работа, соперник мой. Ты очень круто смотрелся. Поднимайте его. И раз, и вверх, и вверх. Лечу! Высоко-высоко! Как-то они поменялись, но только когда! Сэбло, давай ты! Тяжеленный! Тяжелый! Всем привет, ребят! Спасибо, что посмотрели видео полностью. Не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, подписываться на группу ВК и на Инстаграм. Там много аниме-годноты. Если кто-то хочет поддержать меня материально, то можете задонатить копеечку или купить игру в моем магазине игр Steam. Все ссылки вы найдете в описании. Всем желаю хорошего настроения!